итак Rose Ноус прокс <с, <с,> нормальный человек не имеет такого имени пишет очевидно по его виду что он очень богатый ему нужны только деньги не нужно быть сильным психологом нужно замечать и уметь различать конечно друзья мои я вообще хочу вам сказать что в действительности в действительности Uh, я тот человек, который смог стать богатым человеком. Я ребенок седьмой из семьи, семирых семерых детей. И я на сегодняшний день, около 50 лет мой возраст, прошел uh, школу жизни, давно занимаюсь бизнесом. У меня достаточно крупный бизнес, я им занимаюсь профессионально, и я на нем хорошо зарабатываю. Зарабатываю ли я на школе? У меня есть на чем зарабатывать, но на школе я тоже зарабатываю. Почему? Почему бы не зарабатывать? С каких пор вообще в наших странах зарабатывать на чем-то, что приносит людям пользу, является плохим и является чем-то нехорошим и так далее. Я вообще вам хочу дать совет. Обучайтесь у тех, кто умеет зарабатывать. Обучайтесь у тех, кто смог победить болезнь, обучайтесь у тех, кто успешный. Вот смотрите, почему я считаю, что у меня надо обучаться. Потому что у меня прекрасная семья, я люблю свою жену, у меня куча детей, которых я обожаю. Я живу в прекрасном доме, у меня великолепный бизнес, я обожаю своих учеников, у меня все в жизни хорошо. Я счастливый, молодой, здоровый, преодолел тяжелую болезнь и так далее. Достаточно умный, люблю маму. У меня не бывает депрессии. Так у кого необходимо учиться, я не могу понять. Так надо тогда учиться у меня чему? Ну быть таким же человеком, как я. А чему я обучаю? Ну так вот этому я обучаю. И когда человек говорит, ну а у кого нужно учиться? Ну так есть у кого учиться, у этого же Коли можно. Ожирение, сахарный диабет, гипертоническое заболевание. Говорит ни о чем, всех посылает, говорит о том, что плохие все на самом деле это одна из особенностей хотите обучаться у фриков тогда нужно обучаться у фриков считаю ли я себя фриком я не считаю но люди считают если люди считают пусть меняют не слушают у меня не обучается же не насилую никого я все время говорю хотите слушать не хотите не слушайте очень часто люди почему-то думают что э, все не будем смотреть отпишемся да мне вообще все равно вообще все равно отписывайтесь не нравится не слушайте Дело в том что в большинстве своем это я делаю одолжение что этим занимаюсь почему если этого ничего не будет и не будет школы я все равно как и раньше буду зарабатывать То есть это просто моя общественная работа я сегодня в пятницу мог бы сидеть дома и уже бы там жарил шашлыки и ел бы там молился кому-то возле своей статуи, и молился бы на свою семью, и там, читал бы мантры. Поверьте, от этого бы у меня ничего там не убыло и не прибавилось. Сегодня бесплатный семинар или бесплатный вебинар. Я полтора часа буду перед вами разговаривать. Это где же я здесь в этом заработал? Или я вам сейчас пихаю свои семинары? Или пихаю, чтобы вы срочно что-то покупали? Послушайте, люди думают, что это они у меня делают одолжение, что смотрят. А на самом деле это не так. Все люди, которые выходят и пробуют что-либо делать для других людей, могут делать по двум принципам. Первый принцип – это желание что-то продать. И второй принцип – сострадание. У меня есть и первое, и второе. Я и желаю что-то продать, и у меня есть сострадание. Поэтому вот так все устроено. Я сострадаю, и мне хотелось бы, чтобы люди не проходили такой путь тяжелый, который был у меня. И я бы хотел, чтобы люди могли разобраться в том ужасе, в котором они оказались. И пусть это будет за счет меня тоже. В бесплатном доступе, в платном доступе, а почему в платном, пусть у кого-то появится благодарность и меня отблагодарят. В бесплатном, пусть кто не может отблагодарить, смотрит это бесплатно. Там две с половиной тысячи видео, которые я заснял и которые я публиковал на своем канале, они все бесплатно. Там и о том, как убрать долги, о том, как справиться, и как выйти замуж, и о том, как справляться с психическими там, проблемами, там куча всего, там что-то и как исцелять, и как целить, и как там руки прикладывать, о чем думать, и что такое там астрология, там чего только нет, чего тики вы же слушайте, слушайте, там бесплатного вот так. Две с половиной, два, две с половиной тысячи, из них где-то 50% по, по часу. Вот 1000 э, часов информации бесплатной, что деньги прошу за это. Слушайте, лишь бы у вас было желание и время.